Доброе утро, вечер, день ночи. Не знаю, что у вас там тема сегодняшнего онлайн-гадания. Таро расклад. Это ключик к сердцу. Первое, второе, третий вариант. Выбирайте любое Времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, давайте, да, загадываем и мужчину, и женщину соответственно. Ключик к сердцу это некий расклад. И больше похож на то, что какие надо подобрать некие... Колючики для того, чтобы понравиться, для того, чтобы зацепить человека. Если, соответственно, расклад каких-то и в целях смотреть, соответственно, ну, дорогие мои, ну... Давайте просто как-то адекватнее, это общий расклад, соответственно, какая-то общая информация есть, вот, и если лично, то лично, и можно не ко мне. Поэтому, дорогие мои, давайте, я думаю, все выбрали сегодня вот без фиолетового, вот чё там, я вот не хочу фиолетового почему-то вот прям вот как-то всеми фибрами души не за этот вариант, не знаю, почему... Обычно, когда я так, какого-то такого момента, я чуечку слушаю, поэтому я надеюсь, все меня допростят. Допростят, что фиолетового нету. Все, давайте. Ключик к сердцу. Здравствуйте, кто загадал? Давайте на даму первую, что уж, не знаю, вот на даму первую. Ключик к ее сердцу, дорогие мужчины. Ключик к ее сердцу какой же он такой интересный иерофант какой-то! Так. Колючек ее сердцу, сделать ее счастливой, понять ее. Здесь и понять ее, прочувствовать и все дела. Все дела. Здесь именно некое понимание и ощущение какой-то некой поддержки для человека. Это будет очень большим плюсом. То есть здесь мужчина обязательно должны ее понимать. Возможно, в некоторых вопросов даже просвещать по королю мечей. Но здесь я бы сказала десятка чаш, десятка пентаклей, тройка мечей. Что здесь должны понимать женщины на всех уровнях. То есть именно принятие понимания. То есть не знаю, поплакалась в подушку, в жилетку, все, в принципе, вы ее дружба. Но вот какой-то такой вот, вот какой-то такой момент. Чтобы вы не оказались бесчувственным хорьком, это обязательно. Если вы бесчувственный хорек, я так понимаю, вам особо не к ней. Здесь, вот я бы сказала, больше по восьмерке мечи и по э, королю. Чаш, чтобы вы имели некое понимание, благосклонность в начале король мечей. То есть, возможно, как-то разобрались, возможно, неким были психологом, поддержкой для этого человечка и женщины. Но все ее какие-то заморочи приняли, все вот ее вот именно принять, выслушать прижать к себе и какое-то теплое больше, соответственно, отношения иметь. Я бы сказала, все равно некую теплоту. Мне прям как от короля кубков, прям от короля кубков так теплотую. Хотя здесь и король мечей, и восьмерка. Но здесь король мечей, и восьмерка мечей, я бы сказала, больше как, чтобы вы ее понимали, почему какие-то действия были совершены. То есть, в принципе, какого-то даже одобрения, чтобы вы одобряли женщину, какие-то ее действия, и поступки, даже если они были не актуальны и неправильны. То есть, вот именно какое-то человеческое отношение больше некий такой ключик, нежели ваши цветульки ну ладно цветулька я уж не думаю что отказываться тут девушки стоит. будут но здесь именно теплые отношения так теплые отношения понимание взаимоподдержка но десятка чаш и десятка пентаклей – это все-таки ощущение некого счастья и полноты чувства и эмоций. То есть, соответственно, даже по королю, в принципе, мечей вы должны быть также интеллектуально развиты, вы также должны быть и, соответственно, неким такой Здесь привлекают еще женщин некий архетип, вот, горячо-холодно. Ну, то есть король мечей король чаш. То есть такие мужчины умненькие, но и при этом как, какое-то такое обаяние могут включить вовремя. То есть не, не холодные сурки, а вот именно с, с теплой ноткой. Но здесь вот я бы сказала больше человек. Вот какое-то человеческое отношение, это все для человека, нежели какие-то бонусы. Я не думаю, что подарки тут имеют очень сильно большие значения. Да, это может подтверждать некий ваш статус, но это не главное, да. Это не главное, это не показатель, что вы будете одаривать чем-то. Либо, возможно, даже у некоторых женщин некое одаривание какими-то золотыми, возможно, указывает на... Ну, не делает из нее как-то ну, неприятно. То есть некоторые дорогие подарки могут вызывать некий дискомфорт некоторым здесь женщинам. То есть именно одаривание каким-то чем-то. Здесь надо вот именно как-то эмоции, чувства по десятке, чаш, чтобы вот именно ощущение некого единства с вами, семейности, теплоты. Возможно, как вы должны быть неким таким, как собрать брат. Сначала друг, а потом уже дальше. Там у и все дела. Здесь тоже может, может так проигрываться некую, но через некую такую теплоту в душе. Вот, соответственно, подарки, я не думаю, что здесь большую роль играют, да, они играют, но для некоторых, поверьте, это не особо прикольно, роли по десятке жезлов, просто здесь женщина сгорает от этого, возможно, уже надарилась, возможно, сама себя может подарить и намного лучше, поэтому, дорогие мои. Вот здесь больше через какую-то вот такую Возможно, через вашу какую-то индивидуальность Кстати, по королю мечей В таком сочетании интересном Какую-то вашу индивидуальность То есть, какой бы вы ни был человек То есть, здесь может женщина в принципе принимать любого человека Главное, чтобы он был просто человечным Вот Индивидуалист такой То есть, здесь, если вы свою какую-то индивидуальность покажете, В принципе, я бы сказала Это будет вам играть неким как плюсиком Очень большим плюсиком, очень большим плюсиком индивидуальный мои. Вот здесь какой-то такой момент ключик к сердцу. Я думаю, здесь у нас, я думаю, здесь у нас все, поэтому вот, короче, как-то. Так, давайте дальше, давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на мужчину? Мужчину, ключик к его сердцу, давайте посмотрим ключик к его сердцу не вот это и вот это тоже но это ключик к его сердцу Яркое. яркая красивая независимая возможно холодная немножко разумная дома вот здесь такая независимая, яркая убегаловка убегаловка зажигаловка дорогие вот здесь да Возможно, какой-то даже есть такого безбашенности в неких поступках должно быть. То есть вот именно яркость категории некоторых женщин тут очень сильно привлекает ну, тут молодых людей да не бездушные куклы здесь ни в коем разе не проигрываются здесь наполнены дамы внутренними какими-то даже переживаниями то есть настоящая она должна быть для меня настоящая она должна быть, быть какой-то некой пускай она может быть какая-то грустная пускай но она должна быть вот некая такая целеустремленная теплая здесь вот как нек ключик к сердцу здесь больше как я читаю как некий что его Какую ему, какая ему женщина больше нравится? Я бы здесь сказала больше как-то так. Но именно целеустремленность, некая независимость. Вы можете быть немножко плаксы, немножко плаксы, но при этом вы должны быть внутренне наполнены. Я бы сказала, все равно душевненько наполнены. Но вы должны обязаны быть еще плюс тому шикарно. Здесь вот какое-то все, все в одном, здесь какой-то идеал проигрывается. Ключик сердца это некий такой идеальный образ для мужчины, должна, я так понимаю, вы создать. Но больше все-таки за той, за которой хочется гоняться, за которую вот здесь она у нас русалка, соответственно. Соответственно, у нас русалки все с холодными сердцами, вот, даже тут мужчина-то не особо, она на него смотрит больше, она на ракушку вот такая независимая, возможно, немножко холодная, немножко вот такая отстраненная, даже к чему-то равнодушная, немножко вот такая сверху вниз, вот какая-то такая вот нравится людям. И прям вот некий такой ключик к сердцу является тут сам некий профиль. Я бы сказала, больше именно профиль, нежели какое-то отношение к этому человеку. Я вот хотела бы больше бы так сказать. Ну... Да, здесь больше как независимое. Здесь очень сильная должна быть личность, и, соответственно, он должен в вас чувствовать некую презентабельность и ощущение того, что вы одна не пропадете. Здесь именно, я бы сказала, больше как портрет какой-то дамы-мадамы, нежели как некий там ключик. То есть здесь ключик является образ. Человеческий такой интересный. Вот я ему, в принципе, вам и описала. Я, ну, я подумала, я там, вдруг там что-то еще нету. спектакли десятка жезлов и тройка мечей. Здесь больше как о независимости, а внутренних каких-то страданиях. Вы это переживаете просто, не показываете никому. Вы можете страдать, в принципе. А здесь человек, я так понимаю, в принципе, король мечей. И по такому сочетанию я так понимаю, что может как бы предполагать, что женщина-то не идеальна. Она может... И страдать, она может быть и быть веселой и тому подобное. То здесь, в принципе, человек принимает какие-то недостатки женские, кстати. Вот. Но все равно, дело в том, что здесь больше как ключик к сердцу является просто ваш некий образ для этого человека, а не какое-то действие по отношению к нему. Ну, возможно, некое такое: Побегай за мной. Я такая, я такая, а ты вот-вот. Побегать. немножко. здесь то, может проигрывать но я бы не сказала это прям со сто потому что по такого особого прям сильного подтверждения здесь нету ну по двойке жезлов по, по двойке мечей я бы сказала какой-то такой момент вот угу, угу, угу. не здесь как не готов не не готовность на все если какое-то такое прочтение, то есть Двойка мечей, то пентаклей, Десятка жезлов, тройка, тройка мечей, здесь не готовность на все. Нет, здесь скорее всего как внутренние какие-то переживания. То есть должны быть все равно в человеке. Но здесь как больше, если минусы и плюсы, то в принципе как человечность женщины очень сильно устраивает. То есть женщина должна быть наполнена всеми эмоциями в этой жизни. Некая человечность ему нравится. Дерзайтесь. Державайте вперед весне. Так, ладненько, ладненько, давайте дальше, дорогие мои, давайте не будем там ругаться. Чего вы ругаетесь? Все же хорошо, вы ругаетесь. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал голубую голубую свечечку? Второй вариант ключик к сердцу к женскому. К женскому здесь сердцу. Творчество и мольберт. и не зря. Верховная жрица, королева и а, правосудие. Дорогие мои, обязаны соглашаться с ее какими-то интересами. Обязаны оценивать ее как некий разум, индивидуальность, эм, восторгаться ею. Я бы сказала, здесь вот именно какое-то ну не хвастовство здесь, как ключик к сердцу, то есть не поддержка. Сейчас, сейчас я сформулирую. Возможно, некие взгляды, некие вот творческие моменты, чтобы, не знаю, каким-то бы были э, очень сильно разносторонним человеком здесь. Потому что женщина сама по себе разносторонняя. И вы, в принципе, должны быть не пальцем деланы. Здесь, чтобы на разные темы вы могли бы как-то беседы свои продолжить. То есть она начала, вы продолжили. Здесь вот именно какие-то моменты, которые связывают людей, что-то общее. Но при этом здесь, соответственно, у нас по отношению вот именно к, к женщине, но ну. говорите на те темы, которые она любит и все. Она бы не сказала прям все, но это очень сильно главное. Возможно, вы должны быть также неким индивидуалистом, быть э, в отношении с ней, восторгаться и восхищаться тоже, я бы сказала, здесь какой-то такой, момент. ну, чтобы вы могли как-то поддержать некий диалог, разговор, некую интересную тему, возможно, какие-то предоставили некой тайны, здесь надо заинтриговать даму-мадаму, как я, я думаю, даже вот, не, не, здесь, здесь, Нравится некая магия Именно во всем у женщины Поэтому здесь что-то необычное Поэтому я так понимаю Что в принципе вы чем-то либо Необычным можете ее зацепить Необычным свиданием, необычным подарком не обывательским. Обывательская здесь вот сразу так понимаю Налево да, налево вообще, дорогие мужчины, если вы что-то хотите сделать, сделайте это вот индивидуально. Сделайте это как никто, потому что некое такое, как никто, некое, как все, здесь не подходят к даме. Вообще, не в край. Пятерку мечей выпала. А я тут и девятка жезлов. то есть это не показатель. Здесь, соответственно, я бы сказала, некие такие духовные темы, тематики либо какие-то... Интересные душесчипательные вещи какие-то, эм, знания не от мира всего, какая-то психология, какая-то юриспруденция, например. Либо какие-то такие тематики должны быть разносторонними и при этом, чтобы вы владели информацией. Но здесь через диалог, через интересы, через мозги, здесь очень сильно хорошие и через все необычное сочетание верховной Жрица, Правосудие, Королевы Мечей. Через мозг, дорогие мои. Залезаем через мозг, не через бургер. Не через бургер, а через мозг, через ушки. О, вот. То есть какое-то восхваление также, я бы сказала, но здесь вот да. Есть такой вот интересный ключик. Вот. Ну, вот здесь какой-то, возможно, необычный интерес. То есть, если у вас необычный интерес и у нее необычный, и это все совпадает. Все. Это, это, типа, это как кокусики в трусике. Это кокусики в трусики, поэтому, дорогие Ну, что прикольно. Че прикольно, здорово. А чего нету? Чуть, я ж пошучу, чуть-чуть, шучу, Ну ладно, все уж не в трусике, совсем видать. Но близко, ну близко. Ладненько. Вот какой-то такой момент диалога, темы, информации, определенные какие-то темы, возможно, касаемо, не знаю, политики, что-то такое, что-то глобальное здесь тоже могут, может, в принципе, проигрываться по правосудию. Ну, и по семерке кубков в сочетании там с королевой мечей, с верховной жрицей. Поэтому вот здесь как, как необычная личность, либо все-таки, как она необычная личность, и к ней надо необычной быть и иметь подход. Поэтому, дорогие, здесь обычная розочка ну, не особо впечатлит. Давайте по, -по, по чесноку скажу не особо. Вот если розочка и разноцветные, и разные вот эти эти, и если ей никто не дарил, все, вы попали в точку. <laughs> вы попали в точку, и она это оценит. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Через мозги, через необычное, через интересное, через темы общие, через знания ваши же. Возможно, через поддержку ее каких-то информативных там, ну, то есть она вам что-то расскажет. Здесь тоже могут может проигрывать все-таки, потому что королева у нас мечей. Возможно, она вам что-то расскажет, а вы послушаете и прям вот в кайф вам что-то рассказать. То есть здесь тоже может такой момент проигрываться. Так, ладно. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на э, синего мужчину? Ключик к сердцу, уже просит. Ну давайте, если выпадет, то Если выпадет, то Ключик к сердцу этому молодому человеку. Ключик к сердцу этому молодому человеку. О, как! Необычность, нестандартность у нас присутствует и ко второму, в принципе, мужчине. Ваша неординарность, неординарность взглядов. А, здесь как в толпе, в толпе революционной, и что вы вот во главе какой-то пропаганды, который говорит, вот я такая и не мотает меня, я за то, чтобы сохранять природу, я за то, чтобы делать все по-правильному. Здесь некая правильность, некая свое мнение первобытное и не, не то, что недоступно, а здесь она должна быть со своим мнением, она должна быть не похожа ни на кого, она вот какая-то такая вот, вот да она тогда так, та, также должна быть очень сильно душевная женщина здесь вот именно у меня вот как почему-то образ больше повешенный смерти и семерка мечей я бы здесь не сказала, что она должна быть там все там, нет, здесь вот именно вот эта Смертушка, вот именно образ просто не похожий, образ не похожий, нестандартный, потому что Смертушка у нас семерка мечей и у нас таким вот красивым вот так вот повешенным. Вот, это, это, это стрим я показывал, поэтому, если что. Вот, здесь больше я бы сказала, какой-то непохожесть, некую своеобразность, некая неподвластность именно ваша, но при этом некая милосердие и правота должна присутствовать в неких дамах-мадамах тут. Поэтому вот здесь вот не неподвластная женщина, но при этом со своим каким-то мнением. То есть, я не знаю, аж захлюбут, смотри, такой дам. Ну, это типа как Аля Жанна Дарк, вот, Нравится. <смех> Нравится, потому что ей была какая-то своя точка зрения и тому подобное. Она не боялась и все дела. Ну, какой-то такой момент. На самом деле, как она боялась и не боялась, я, я не знаю. <смех> я не знаю, давайте не будем узнавать. Вот, Но здесь вот какой-то также образ, но здесь вот именно независимый, благосклонный, возможно, какой-то необычный, то есть необычные волосы, необычный макияж, необычные вообще. Ну, потому что сочетание очень сильно неординарно. Обычно сочетание такое... Падает, как можно, милосердие. Раз. За праведность. Два. За гринпис, Три. Ну, типа, что-то за правильные какие-то вещи. Даже в семерке мечей. Потому что семерка мечей у нас не начальная, а у нас э, повешенный. Повешенный смерть. То есть, какие-то жертвы ради какого-то блага, я бы сказала, больше здесь как благо. Но именно вот как-то своего и больше по-своему просмотренного. Ну то есть я и говорю, то есть какая-то какая законодатель законодатель этого, ну, вот Кринписа, вот кто вот механи любит. Но здесь вот какая-то такая, может, вегет, может вегетарианка здесь также. Я не говорю, что это обычно, но здесь какая-то правильная женщина должна быть. Какая-то первобытность. Почему-то вот прям хочется это вот даже очень сказать, но я не думаю, что это первобытность немножко в повешенном и семерки мечей, если вот в таком сочетании немножко вот какой-то такой момент. Такая возвращающаяся, возвращающаяся к стокам. Я бы больше сказала. Но какой-то такой ключик, именно такой прообраз женщины, независимость. Семерку мечей, поверьте, она здесь не такая, как в обычной. Вообще. Да, Он вот даже четверка пентаклей выпала. Женщина дол должна быть наполнена, должна быть какая-то какая должна быть то, своя точка зрения. Вот всегда своя точка зрения. Ох. Время смотрели, вот рыжая, вот рыжая после того, как она встретила этого чувака. Вот какая-то вот именно вот такая вот именно из края скринка должна быть женщине, вот именно такого рода, вот. Вот, короче, какой-то такой момент, вот именно такой прообраз. Ну, у мне почему-то прям сразу прям Greenpeace прям во главе с плакатом и тому подобное. Вот прям вот именно повешена смертью и семерка мечей. То есть семерка мечей, она, если мог, может как и в покарательном быть смысле, но если женщина понимает, что она делает это не за зря, из-за повешенного и ради чего-то, какого-то благого дела повешенной, потому что у нас началь смертичка, потом семерочка. Вот, именно вот в таком контексте. Я тоже не знаю, откуда я все знаю. <смех> Он прям навеивает, навеивает вот какие-то такие вещи. Ну, четверка пентаклей, соответственно, я бы сказала, вот что вот здесь вот прямо со временем. То есть именно с, э, такая вот искра вот индивидуальности, непокорности против правил кла, кла, кла, Бонни и там все-все дела. Ну, Бонни я это так. Я уж не буду в такие особо подробности, но просто особый архетип мужчины здесь я не буду рассматривать, а больше как ключик. То есть мы на это не смотрим. Соответственно, Бонни Клад я так для шикарности <смех> прибавила. Поэтому, ладненько, дорогие мои, ну вот здесь как-то так. То есть со своим мнением, со своим самомнением должна быть, кстати, очень сильно интересной быть. То есть необычный, тоже непростой, а интересный. Возможно, необычная внешность. Необычная внешность, там розовые волосы, вот здесь мне прям понравились, соответственно, упал, упал глаз, какие-то, не знаю, хиппи и тому подобное. Здесь может, может кстати, проигрываться какие-то поклонения какому-либо, каким-либо вещам, то есть так, вот здесь вот этот, святая смерть и тому подобное очень много, часто смерть изображают, как вот вроде как в Мексике, если я не ошибаюсь, как относятся, типа, святая смерть и все дела. То есть, какая-то, возможно, какая-то религиозная в какой-то своей мере. Это возможно, но я бы не сказала, что это такая вот основная черта. То есть, вот здесь я бы сказала, какая-то праведность должна быть. Вот, дорогие мои, ну, короче, как так? Славянский бог. Кто-то славянским богам, ну, как угодно. То есть, здесь, в принципе, и... На вкус и цвет, вот, вот кто-то славянский, кто-то боги, кто-то кто пламенный блуд, племен. То есть б, ну, другие мои здесь и пламенные э, пл, пл, э, близнецовые пламена, то есть тоже могут проигрываться, но и, соответственно, так это вот. Не все об этом знают, и не все в это верят и тому подобное. Я в общих чертах сказала, поэтому вот, короче, как-то. Так, давайте я думаю, мы погоним угоним дальше раз уж у нас тут дальше да как, как, как это как капс я вижу остальное не вижу капс вижу ладненько ну вот какой-то такой момент давайте дальше ключик сердцу давайте давайте дальше а давайте дальше образ женский а мы а, это для мужчины. На мужчину, типа, ему нравятся такие. Ага, сейчас, соответственно, женщину. Все. Понял вас всех. <с> Давайте посмотрим. Здравствуйте, кто у нас загадал на даму? Дама, дам ключик ее сердце. Может, серики классные. Ключик к сердцу никуда и дальше. Шестерка кубка. О, как интересно! Как? Подождите. Вот, мне, вот здесь я бы подумала. Пятерка мечей, четверка мечей. Какая-то рассудимость прям. Как будто чтобы оценил. Ладно. Я не думаю, что женщина. Подождите. Я не думаю, что женщина ординарная, не орди... ординарная, ага, ладненько, давайте, Давай, дайте я подумать, вот здесь я должна подумать, шестерка, пятерка, четверка, А, -а, -а! если в таком контексте, это вот то же самое, ну давайте, одна из первых информаций, я бы сказала, по пятерке, по шестерке, ну, давайте вы должны с первого раза покорить ее, со второго, если у вас первого не получилось, со второго может даже не наскакивать. То есть здесь я бы сказала некая, вот, как лошадь, как, как кобыла, которую вот никто не обуздает. Я, простите, что я кого-то сравнивала с лошадью, но я имела, имела в виду, то есть здесь вот... На вкус и цвет товарищей нету. Здесь, я думаю, даже не все подойдут люди к этому, то есть, к этой женщине. То есть, здесь женщина очень сильно скрупулезна. А, как, да, я, да я вижу. <laughs> я вижу, я вижу. То есть, здесь, вот, именно какой-то вот, вот не все подойдут. Она выборочна. Вот здесь ключик к сердцу не является, я бы сказал, какое-то отношение, а здесь она сама больше, вот попажу почему-то, я бы сказала, больше сама должна как-то влюбиться, нежели чтобы как-то ее покорить. Но вот именно она сама как-то должна все это сделать. То есть здесь насколько мы просто забегаем, это бесполезно, это сразу вы ей должны понравиться чуть ли не с первого раза. То есть, если вы не понравились с первого, со второго, дорогие мои, ну, она вряд ли. Ну, здесь прям сразу видит насквозь, короче. Вот что у нас. Вот что смысл-то. У нас Пашка в Дройку у нас Паш мичи. Да сразу она все видит, короче. Нравитесь, не нравитесь. Она уже заранее знает, откроется вам, или нет. Даст так же, либо не даст. Поэтому, дорогие мои, Мужчина, ну, в пролете, значит, уже да, было уже дав давно выяснено, что вы в пролете. Но все равно здесь больше, как ключ, к сердцу, является сама женщина. То есть, она должна в принципе распахнуть некие свои двери по отношению к вам, потому что здесь у нас шестерка кубков, соответственно, какое-то теплое взаимоотношение и обмен со всеми. А, тут у нас огорожено просто четверка мечей, пятерка мечей, поэтому я немножко ступор вошла, что за фигня, типа здесь как-то вот не подойти, то есть не подъехать ни на казе, ни на какой. Поэтому я про кобылу сказал, то есть ни на какую как не подъехать. А коза должна быть, я не знаю, ну, супер-пупер, ну, даже супер-пупер. Если она, на, я так понимаю, увидит фальш, то она прям сразу пока. То есть здесь, здесь всевидящая окосу урона, которая либо вас обратит в свое зло, либо нет. Я шучу, девчонки, если на себя смотрим, мы но я шучу. На самом деле нет, конечно, вот. То есть здесь должен быть некий такое, а, ее одобрение именно, но ну, не подъехать, ну дорогие, ну вот как же объяснить, то есть здесь человек чует какого-то а, подвохи, лжи, она должна сама распахнуться вам, нежели чтобы вы там стучали. Сучать будете долго, пока не распахнет сама. То есть здесь больше как пятерка мечей, четверка мечей, как некая закрытость именно своего внутреннего теплого сердца, теплого отношения и вообще отношения какого-либо рода. Здесь у нас четверка также пентакли упала некая, то также скрываемость, но здесь выпал Паш, я так подумала, опа, шанс то есть. Ну здесь Паш Чаш, Тройка Пентаклей и Паш Мечей. То есть здесь должно некое, вы должны нравиться, вы должны вот сразу, я бы сказала, понравиться. Почему сразу здесь Четверка Пентаклей? Больше как статично, она всегда статична. Все четверки статичные, окей. <смех> четверка и четверка. И здесь сразу паш врывается. То есть, я бы сказала, некая приятность, она должна исходить прям сразу, тотчас. То есть, если вы не понравились, сразу говорю, дай мадаме, она это все прекрасно видит. Не понравились, ну вот, она может, я так понимаю, ля, -ля с вами вести. Ну, дальше... Дело-то не пойдет. Поэтому вот здесь и тройка Пентакли, именно опять у нас пашмечи, То есть, и должны быть также интересны какие-то темы. То есть, вы должны также заинтриговать или чуть ли не, не с первых, не знаю, нот всех этого сонаты, нежели как-то разыгрываться на вторую симфонию. Поэтому, дорогие мои, прям сразу бьем, прям сама не балуйся. Ну, даже бить тут бесполезно. здесь пока сама э, ключик не откроет, пока сама не влюбится. Ну, я не думаю, что вы как-то с Способный. Но здесь должна быть, я так понимаю, даже если закрыто, здесь должна быть некая химия, все равно присутствует, возможно даже, ну как же сказать химия, но здесь химия должна, я так понимаю, по всем фронтам быть. То есть вы, вы внешние разговоры, разговоры, внешний парфюм. Вот все должно как бы тянуть к вам. То есть, если к вам эту девушку тянет, поверьте, она вас, я так понимаю, не упустит. Даже здесь вот такое, такое хватку у нас, дам мадама. Поэтому вот здесь вот, вот да, у нас десетка. Императрица, восьмерка жезлов. Вот тут ту Поусхваляйте да, ну хотя бы так, <свят> поусхваляйте, но я так понимаю, здесь, здесь могут девчонки играть, ну, здесь как вот с клубочком некий момент такой игры могут вести, но могут, могут флиртовать и ничего не давать, <свят> здесь девчонки могут быть, проходить как Динамо, но соответственно Динамо не потому что она Динамо, а потому что вот, не нравитесь ей <свят> все. И вот хоть умри, не нравитесь, и все. Здесь уже императрица у нас даже упала. Вот ну, я и говорю, на казине подъедешь. Вот здесь вот даже такая императрица, она вот развалилась немножко. Вот ей классно, ей зашибенно и тому подобное. Вот, вот говори, какая я. И по восьмерке жезлов, иначе... Сдрисну. Вот, ну поэтому вот так. Но сдриснуть в любой момент может, так что... Ой, если что, тоже. Это вот такая, вы знаете, как... Си -си Синица в руках. журавли в ней. Журавль это она. Журавли у нас вот этот третий вариант. Поэтому ну смотрите, журавли, если присядет, то сожрет. Если сожрет, если не сожрет, то, то вам повезло. Вам повезло, а вы в танцах поэтому. какой такой момент. А -а -а. Да, да, да, да, да. -да. Королю мне нужен там да? король, да. Поэтому вот какой-то такой момент. То есть распахнуть сердце, это очень сильно сложно. Надо это очень сильно прям с первого раза, либо быстро, либо прям сразу. То есть это очень сильно вот муторно. Возможно, вас будет ну вот чуть-чуть отталкивать, то есть по первой. Иди, иди, пожалуйста. Тут надо вот именно вот... Удивлять приятными моментами. Возможно, каким-то тоже ажиотажем, в принципе, можно сказать ажиотажем, но не думаю, что у всех прямо это прокатит. У нас колесница с императрицей восьмеркой жезлов, как некий ажиотаж и вау, сделать. Можно, как со вторым вариантом. Я не думаю, что девчонки тут против даже. По такому сочетанию не думаю. они не оценят. Ну, соответственно, если ажиотаж а от а ля ля я это не знаю. Чем учебу? Ну, не знаю. Если жрать хочется, пойдет, а так вот. подумать. Мужчин, подумать. Ладно, ну шучу же. Шучу. Ладненько, давайте дальше. Давайте. Ключик сердца. Здравствуйте, кто загадал на мужчину. Мужичка, мужичка, мужичка. Может, что-то здесь. Ключик сердцу мужичка, к мужичку. Ёшкин матрешкин, ку, король кубков и солнц. Звезда неполумерная. Ёпташ, туз мечей, рыцарь кубков. девчонки, певицы, актрисы, публичные личности, все. Если вы хоть какая-то известная также личность, индивидуальная, но и при этом на всю Ивановскую с открытой некой душой, с неким пониманием, осознанием, куда мы движемся, с эмоционально. Вот здесь вот некая такая Благая дама, мадама она все способна. Вот здесь такая, я бы сказала, немножко бесшабашности, но здесь не про, немножко не совсем об этом. У нас тут сила императрица. Знающая Это... королева драконов. Мать драконов! Мать драконов, реально. Вот правда, если вы будете такой, то да, все, вам путь обеспечен. Возможно, я не знаю, может, если в принципе в таком типаже, то же у мужчины должны быть некоторые личности, которые нравятся из фильма кино, либо музыки и тому подобное. То есть обязательно должны, должна какая-то личность женская быть, чтобы мужчина немножко был фанатизмом, болел. Но здесь немножко, я бы сказала, некий фанатизм, восхищение, чтобы вы делали, чтобы он вами восхищался. То есть здесь вот сама принцесса, богиня, королева. Здесь вот какой-то такой момент превозношения, но и при этом своей собственной значимости женщина. Вот какая-то она вот такая должна быть. Вот именно да. То есть он должен быть каким-то неким поклонником, то есть ним восхваляться вами. Вот здесь, возможно, некие ваши речи, мысли, то, как вы себя вы как вы выглядите, особенно, как вы здесь выглядите. Здесь, здесь важно, как вы выглядите. Красивы, накрашены, не накрашены, а вот здесь важно. Также, возможно, некие физические данные, да. Здесь в варианте да. Имеете, молодец, не имеете, корректируем. Посмотрите-ка, <соедините> тому подобное белье, да? <соедините> Ладно, шучу, девчонки, ну чужо, чужо-чужо. Поэтому вот здесь некая такая примадонна, она должна быть богиня, она должна быть вот центром вселенной. Вот почему-то именно вот некое превозношение и восхваление вот этого всего. Вот здесь именно такая женщина сильная, волевая, красивая. Малена! Малена, ну начало, начало Малены, и вот здесь именно все вот это вот это к ней. Поэтому, дорогие мои, вот здесь да, но здесь также, чтобы личность очень хорошо, возможно, вела диалоги и разговаривала. Здесь как вот все варианты в одно запихали. Мужчина много запросный, много запросный, поэтому девчонки, ну смотрите. Чтобы умела себя вести в обществе, чтобы умело держать поддерживать диалоги. Но это вот знаете, как из М -м -м, двойка чаш второй по калипсисе. Там а тип любовницы, который он приходит и разговаривает с ней, она красива, ну типа как по гейша. Ну гейша, по, по все знают такие гейши, что это не давальщица, а просто гейша, они предоставляют некое духовное наполнение, некую беседу, возможно какие-то вещи, но по желанию этой гейши. Вот здесь должна быть гейша. Дорогие мои. Вот. Вот так. В гейшу превращаемся и радуем человека. Сейчас я кому-то прикинь сказку этого мысли-мысли на, на, на ночь. Подсказала. Вот здесь должна быть гейша какая-то, вот правда. То есть и красива, и умна, и строга. Ну, строга именно вот в сочетании с силой императрицей. Некая строгость должна присутствовать. Вот. и красивая, и умная, и строгая, и при этом солнце теплое, нежное. На все готовое. И при этом на все готовое ко всему новому и тому подобное по рыцарю солнца. Такая лучезарная. Но я бы не сказала, что совсем лучезарная, там такая веселушка. Вот здесь не веселушка, а веселушка здесь уменьшается в сочетании просто с Тузомичей силы императрицы. Здесь не веселушка, здесь серьезно, но при этом достойно. Здесь какой-то такой момент типажа мужчину нравится, вот такой вот ключик. Здесь также не отношения, здесь именно опять, я бы сказала, опять-таки некий, некий типаж. Просто как некий поддерживание диалога, духовное наполнение, то есть все-все-все вместе. Это вы должны быть как сникерс с орехами, необычная при этом сладкая. Ну, с листыми орехами вроде как синяя обертка, а обычные вроде как орехи. Ну, короче. Все, дорогие мои, синие орешки, давайте. Да, и поэтому, короче, как-то. Так, вот какой-то такой, мол, винтик должен присутствовать. Поэтому, дорогие мои, спасибо вам. За лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала всеми методами. Поэтому подписывайся, ставь лайк, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и стримы. Поэтому, если что, на стримах иногда проводится лотерея, спонсоры могут также могут задавать какие-то вопросы. Между спонсорами мы разыгрываем как раз такие это темы, потому что все темы это предложены чисто спонсорами. вот И вы можете как бы вот здесь вот еще что-то, да, на канале творить великолепные вещи вместе со мной и с другими членами нашей борзы команды. Поэтому давайте так. Желаю вам всего самого наилучшего. Пока-пока.